Итак, мы с вами начинаем. Сегодня наш вебинар посвящен госзаказу. Совсем недавно, в марте месяце, прошла выставка госзаказ. Это ежегодная выставка. Ну, вот, к сожалению, в прошлом году по всем известным причинам она не проводилась. Но в этом году традицию возобновили, и выставка прошла прошла весьма успешно. Сегодня на вебинаре я хочу поделиться той информацией, которую... Рассказали представители власти на выставке госзаказ. Мы с вами рассмотрим основные направления, по которым велось обсуждение. И сведения я подготовила в виде презентации. Очень много было полезной, интересной информации как для заказчиков, так и для нас с вами, для участников закупок. И наш сегодняшний вебинар посвящен именно выставке госзаказ через призму вопросов, которые возникают у поставщиков. Сейчас я включу демонстрацию экрана и включу презентацию. Вы ее увидите. Итак, госзаказ 2021 года. Новации, новации для участников закупок. Сейчас посмотрю чат. Да, запись вебинара будет. По завершению нашего мероприятия вы а, получите запись нашего вебинара и получите презентацию, которую я сегодня буду использовать. Основные темы форума «Госзаказ» на слайде я выделила для участника закупок. Естественно, рассматривали новые процедуры с 1 апреля, ну на тот момент, когда проходила выставка, оставалось буквально несколько дней до вступления в силу изменений. Рассмотрели порядок проведения новых процедур, это запрос котировок и закупка единственного поставщика в рамках 93-го федерального закона. Прошу прощения, 44-й федеральный закон, 93-я статья, часть, конечно же, 12-я. И далее, основной пласт вопросов был посвящен также нововведениям в части квотирования, квотирования отечественной продукции, участия в закупках с применением норм национального режима. Здесь отдельно стоит отметить выступление представителей Минпромторг, Рассказали о том, как функционирует государственная информационная система и кому следует обязательно включать свою продукцию в ГИСП, в различные реестры. Это реестр радиоэлектроники, реестр государственной информационной системы промышленности по промышленной продукции в рамках 616-617 постановлений. Отдельное внимание уделили второму оптимизационному проекту поправок, рассказали, что нас ждет, каким образом изменится участие в закупках, проведение закупочных процедур и когда вступят в силу соответствующие изменения. Рассказали про те изменения, которые предусмотрены вторым оптимизационным проектом поправок. И отдельное внимание было уделено вопросу электронного актирования. Итак, сейчас мы с вами в рамках вот этих вот направлений будем вести обсуждение. Вначале хочу остановиться на новых процедурах. Напоминаю, с 1 апреля изменился порядок участия и размещения информации в виде запроса котировок и в части проведения закупки у единственного поставщика. На сегодняшний день действует новая часть, часть 12, статьи 93, которая разрешает закупку товаров по закупке, так называемой закупки с полки, именно в рамках закупки единственного поставщика до 3 миллионов рублей. Итак, в чем же на сегодняшний день произошли нововведения? Итак, новый электронный запрос котировок с 1 апреля текущего года проводится до 3 миллионов рублей. «Ограничение в 100 миллионов рублей для заказчика было исключено». И а, фактически для поставщика это означает то, что большее количество процедур может быть на сегодняшний день проведено в виде запроса котировок. Ранее, напомню, ограничение было в виде полумиллиона рублей, и, конечно, такие достаточно мелкие, возможно, где-то неинтересные закупки проводились в виде запроса котировок. А сегодня же можно поучаствовать весьма интересно, выгодно для себя». И если ранее вы, являясь, например, поставщиком по крупным государственным заказам, не обращали внимания на закупки, проводимые в виде запроса котировок, сегодня я рекомендую вам обратить внимание на такие вот процедуры. На госзаказе было озвучено то, что да, возможно возникновение различных вопросов со стороны и поставщиков, и со стороны заказчиков в части проведения таких закупок. Основной акцент и вопрос, который собственно, задавали на госзаказе со стороны зрительного зала, это каким же образом успеть, успеть, Поучаствовать в закупке, подготовить при необходимости обеспечения. Но здесь сразу отмечу, что, к сожалению, того точного ответа конкретного, который хотелось бы услышать, никто его не дал. Но э, от себя могу добавить, что здесь э, со стороны поставщика, естественно, стоит на сегодняшний день действовать оперативно. Только нашли запрос котировок, уже стоит сразу продумать все свои шаги за много вперед и э, выбрать при необходимости обеспечение, если оно установлено, и соответственно, уже исходя из этих э, требований, действовать части подачи заявки и участия в процедуре. На сегодняшний день предусмотрено, может быть установлено заказчиком 4 рабочих дня для подачи заявок. Меньший срок установлен быть не может, но и 4 рабочих дня, по сути, это тоже не так много. Было уточнено, что в части составления технического задания потребуется собственно, от поставщика здесь Переформулирую. Поставщик будет формировать свое техническое задание. В этой части никаких изменений нет. Нет а, требований о том, что а, в связи с тем, что сроки сокращены, не требуется готовить на сегодняшний день конкретные показатели. Все равно сведения в виде технических, а, функциональных характеристик товаров, работы, услуг заказчик может требовать. И, соответственно, от нас с вами потребуется оперативность части подготовки своей заявки на участие в запрос котировок. При наличии одной заявки будет происходить заключение контракта. На выставке госзаказ отдельно рассматривали вопрос по заключению контракта в части закупок, в том числе, которые не состоялись в виде новой формы запроса котировок. Есть одна заявка, контракт будет заключаться. При отсутствии будет проходить новая процедура. Нет заявок, соответственно, новая закупка будет объявлена. Рассмотрение заявок занимает один рабочий день. Фактически заканчивался прием заявок, рассмотрение заявок на следующий рабочий день. Заключение контракта в течение двух рабочих дней. По результату рассмотрения заявок публикуется протокол. В протоколе участники могут увидеть результат проведения запросов котировок. И следующая стадия заключения контракта с победителем. Здесь обратите внимание, на заключение контракта отводится всего лишь два рабочих дня. На этапе заключения контракта от участника закупки не предусмотрено направление протокола разногласий. Конечно, вот этот вопрос вызвал наибольшую дискуссию в части проведения запроса котировок, каким образом действовать, если не если контракт был получен с нарушениями, с ошибками, как действовать в этой ситуации? И ответ на выставки госзаказ был дан следующий. К сожалению, придется контракт подписывать ровно в том виде, в котором вы его получили в установленный срок, но в дальнейшем вы будете уже заключать дополнительное соглашение для того, чтобы внести изменения технического характера в проект контракта, для того, чтобы отредактировать собственно, положение контракта. Общий срок для заключения контракта в течение 7 дней, если по закупке будет обжалование, то добавляется 5 дней, плюс 5 дней при обжаловании процедуры. Внесение изменений в процедуру извещения проведения запроса котировок не допускается. Но примечательно то, что заказчик вправе отменить определение поставщика не позднее, чем за один час до окончания срока подачи заявок на участие. Фактически для поставщика это означает то, что запрос котировок может быть отменен ровно в любое время до момента наступления одного часа до факта окончания приема заявок. Далее. Не позднее одного рабочего дня, со дня следующего, за датой окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, члены комиссии рассматривают заявки, принимают решения по ним и определяют победителя, а также подписывают результат своими электронными подписями. И вот здесь... В этой части негласно дана была рекомендация в первый же день в таком виде закупки не проводить, в виде запроса котировок. Почему была дана такая рекомендация? Потому что на момент, когда эти изменения вступили в силу, да, собственно, и сейчас пока еще прошло не так много времени, Uh, у заказчиков, у каждого члена комиссии может отсутствовать своя электронная подпись. Поэтому ключевой вопрос, который, рекомендация, которая была дана заказчикам на госзаказе, это заняться именно вот этим вопросом, получения электронной подписи для каждого члена комиссии. А здесь, со своей стороны, uh, я уже, конечно же, находила запросы котировок по новой форме. Если вы уже успели поучаствовать в таких процедурах с 1 апреля до 3 миллионов рублей, я прошу вас поставить плюс. И Если уже более того столкнулись с какими-то вопросами, сложностями, я буду рада, если вы поделитесь в нашем чате. И таким образом при обсуждении именно вот этих вот способов закупок в виде нового формата запроса котировок в виде закупки единственного поставщика до 3 миллионов рублей. Конечно же вот эти вот а, нюансы, сложности, они были на госзаказе обозначены. А, далее. Закупки малого объема. Их еще называют закупки с полки, закупки у единственного поставщика в соответствии с 93 статьей, части 12, 44 федерального закона. С 1 апреля право на осуществление реализовано через 8 электронных площадок. Заказчик может закупать таким образом исключительно товары. Сумма увеличена до 3 миллионов рублей и увеличена она исключительно при закупке товаров. При этом есть у заказчика определенная обязанность. А сведения необходимо сформировать на основании позиций каталога товаров, работы, услуг. То есть, иными словами, характеристика, описание объекта закупки должны быть именно а, включены с учетом того описания, которое дано в каталоге. Число предложений а, Урегулировано. фактически участники направляют свои предварительные предложения, но из числа предварительных предложений отбирается не менее двух предварительных предложений и не более пяти. Предложения необходимо заранее разместить. И вот здесь была в этой части дана рекомендация на выставке госзаказ по размещению своих предложений при формировании предложения обязательно необходимо привязать ваше предварительное предложение к позиции каталога и то описание, которое дано по позиции, его редактировать нельзя, иначе уже, собственно, предложение не будет являться актуальным и на электронной площадке оно проверку предварительную не пройдет. По цене. При формировании цены за единицу измерения обязательно включайте все необходимые дополнительные расходы по поставке, по налогам, сборам иным обязательным платежам. То есть ваше предварительное предложение должно включать абсолютно все сопутствующие расходы. Срок действия предварительного предложения составляет один месяц. На госзаказ отметили, что, конечно, по большинству для, точнее, для большинства участников, возможно, это нововведение является не совсем удобным, так как каждый раз придется по истечении месяца редактировать свое предварительное предложение, но было также отмечено, что... В этом плане в части реализации функционала электронных площадок предусмотрено обновление предложения с минимальными временными и трудовыми затратами со стороны поставщика. И фактически на сегодняшний день тоже уже размещала предварительные предложения. Вы заходите в свой личный кабинет, открываете предварительное предложение. И э, если у вас ничего не изменилось в отношении предварительного предложения, то э, достаточно нажать всего лишь одну кнопку «Обновить». Большинство площадок реализовали этот функционал именно таким вот образом. А, если закупка, часто тоже задают вопрос, и на госзаказе на этот вопрос был дан ответ. Если предусмотрена закупка услуг либо работ, то вот это правило, оно не распространяется на соответствующую процедуру. В этом случае заказчик проводит при необходимости конкурентную процедуру, если потребность по цене у него свыше 100 тысяч рублей, но, например, меньше 3 миллионов рублей. Здесь это требование не действует в части проведения закупок малого объема по новым требованиям. Иные ограничения ЗМО сохраняются. И в случае закупки товаров заказчик, соответственно, вот этим новым правилам может воспользоваться. Сроки по размещению информации ранее не были урегулированы. Сейчас в течение одного часа информация направляется на рассмотрение заказчику. Срок заключения контракта на сегодняшний день в течение двух рабочих дней на заключение контракта. И протокол разногласий, к сожалению, также не предусмотрен. Предварительное предложение должно содержать наименование товара и его характеристики с использованием обязательно, которую товарный знак указываем при наличии, наименование страны происхождения товара, единицу измерения по классификатору обязательно выбираем из выпадающего списка, цена единицы товара и стоимость за то количество, которое у вас указано в вашем предварительном предложении. Здесь очень важно подойти вдумчиво к по вопросу указания количества товара, ввиду того, что если вы, например, понимаете, что... Фактически к моменту поставки у вас может не оказаться нужного количества товара, лучше указать меньшее количество ввиду того, что, соответственно, может такая ситуация возникнуть, что вы выиграете закупку малого объема, а в момент, когда придет время поставлять товар, товара не будет в наличии. Естественно, участники задавали вопрос о том, как же быть в части возможности указания количества товара при том условии, что в момент формирования своего предварительного предложения поставщик может точно и не знать, какое количество у него будет к моменту поставки. Но вот, к сожалению, на госзаказ такого внятного ответа на этот счет не было дано. Но основная рекомендация, и рекомендация с моей стороны в том числе, это все-таки при необходимости лучше перестраховаться и, соответственно, не указывать большее количество товара, чем впоследствии вы можете поставить. Предварительное предложение должно содержать наименование субъекта субъектов Российской Федерации, муниципального, муниципальных районов или городских э, округов по общероссийскому классификатору в пределах территории, которого участник закупки предлагает товар поставки. Вот здесь фактически э, вы тоже выбираете э, Территорию действия вашего предварительного предложения и территория действия распространяется именно на тот срок, который у вас указан в предварительном предложении. Закончился срок действия, предложение обновляете, при необходимости вносите изменения, указывайте, например, дополнительно новые регионы по которым тоже ваше предложение будет действовать и тогда уже в выборку в автоматическую попадет с большей долей вероятности ваше предложение по тем территориям которые собственно у вас указаны так обычные документы участника закупки анкета и декларации соответствия единым требованиям далее. Каким же образом проходит сама подача предварительного предложения и участие в закупке малого объема? Заказчик, со своей стороны, формирует в единой информационной системе извещение об осуществлении закупки малого объема с учетом положений части 12 статьи 93. Предложение, точнее, извещение, прошу прощения, должно содержать проект контракта, обоснование начальной максимальной цены контракта. В течение одного часа с момента размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки, оператор электронной площадки определяет из числа всех размещенных предварительных предложений не менее двух и не более пяти заявок на участие в закупке. Это предварительное предложение. Предложение. Предварительно со стороны оператора электронной площадки оцениваются в отношении количества. Если будет указан нужный товар у поставщика, но при этом будет указано, что количество товара не соответствует требованиям, потребности, точнее, заказчика, то в этом случае в выбор предварительное предложение не попадает. Оператор электронной площадки присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер в порядке возрастания цены за единицу продукции. Оператор электронной площадки направляет заказчику заявки на участие в закупке с указанием присвоенных порядковых номеров. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения информации и документов заказчик принимает в отношении каждой заявки решение, присваивает каждой заявке на участие в закупке, которая не отклонена, порядковый номер в отношении цены за единицу продукции в порядке возрастания. По результату публикуется э, протокол подведения итогов, определения поставщика. И если меньше двух заявок уведомляется заказчик, закупка при этом не проводится. Контракт заключается с победителем по тем же правилам, что и новый запрос котировок, с учетом тех же сроков, с учетом того, что протокол разногласий, к сожалению, не предусмотрен. Ну, собственно, вот здесь э, в части... Рассмотрение выставки на госзаказ вот этих вот новых для нас с вами вопросов. Для меня лично не было, к сожалению, озвучено ничего интересного, так как уже предварительная картинка, так сказать, в голове у меня была на тот момент, как будет проводиться запрос котировок и закупка у единственного поставщика. И, собственно, те вопросы, которые возникали и у меня, и появлялись у поставщиков, они с точностью разнесены, к сожалению, не были. Но ключевой вопрос – это как быть поставщиком при формировании предварительного предложения в случае, если участник не понимает, какое количество товара у него будет именно к моменту, когда придется поставлять товар а, заказчику в случае победы. Ну, вот, к сожалению, пока действительно а, в этом плане есть определенная трудность для участников. Итак, мы с вами переходим к следующему блоку вопросов, который был тоже освещен на выставке госзаказ. Это рассмотрение второго оптимизационного проекта поправок, закон номер 44 ФЗ. И вот здесь я привожу ключевые изменения законопроекта, которые были рассмотрены, соответственно, которым было уделено внимание. Есть у меня и свое представление, видение о том, как это все будет. Ну, вот, собственно, интересно было послушать, в том числе и представителей власти. Итак, что предполагает оптимизационный проект поправок вообще? Стоит отметить, что о тех поправках, о которых я сейчас расскажу, о них уже достаточно давно говорили, говорили, обсуждали и на Гайдаровском форуме, в том числе еще в 2020 году, в начале года. Ну и вот как раз планомерно мы идем к тому, что эти поправки внедряются в жизнь. Итак, что же нас ждет в обозримом будущем? Оптимизация, модное слово Оптимизация, ну, собственно, под оптимизацией понимается сокращение, сокращение способов закупки. На сегодняшний день по 44-му федеральному закону предусмотрено 11 способов закупок, планируется сократить до трех. Мне лично очень это нововведение нравится, я согласна во многом, что действительно есть процедуры, которые по большей части дублируют друг друга и возможно избежать такого многообразия закупочных процедур. Оптимизация сокращения способов закупки. Планируется сократить до трех способов закупок. Это аукцион, конкурс и запрос котировок. Унификация и сокращение документа оборота по закупкам. Тот документооборот, который предусмотрен, планирует его сократить, в том числе сюда относятся и представление информации в виде извещения. Сейчас у нас есть извещение и документация, останется только извещение. Извещение будет содержать типовую информацию, которая, собственно, будет в части именно оформления дублироваться из закупки в закупку. Но, конечно, остается вопрос о том, а сократится ли количество документов, ну и вот фактически, исходя из того, что было презентовано, количество документов тоже будет сокращено, но вопрос это не быстрый, вопрос это который, тот вопрос, который требует детальной проработки и формирования определенных типовых форм для заполнения заказчиком части публикации извещения и для заполнения со стороны участника закупки. Продолжение реформирования обеспечения заявки будет новая редакция 44 статьи 44 федерального закона и обеспечение исполнения контракта. Внедрение новых понятий, новых правил выдачи банковской гарантии, в том числе изменение порядка разработки типовых условий контракта, изменение порядка расторжения контракта в одностороннем порядке изменение порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков, регламентация заключения контрактов жизненного цикла, то есть оптимизация и сокращение и точное описание всех условий, всех требований при проведении именно контракта жизненного цикла, который предусматривает заключение контракта на длительный период и процессы, которые, собственно, будут описаны в самом контракте. Новое, новые правила общественного обсуждения крупных закупок. И вот здесь я хочу остановиться, по, точнее, остановиться на предложениях по оптимизации с учетом новой статьи, 20, новой редакции статьи 24 44 федерального закона. Способы закупок на сегодняшний день это конкурентные и неконкурентные. Аукцион, конкурс, запрос, котировок останется на сегодняшний день. Напоминаю, у нас есть еще запрос, предложений и иные подвиды процедур. В общей сложности это 11 закупок. По неконкурентным закупкам это закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя, в том числе процедура, которая на сегодняшний день проходит до 3 миллионов рублей с учетом Статья 93, часть 12. Будут исключены конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс и запрос предложений. Ну и при сравнительной аналитике, вот как раз эти тоже сводные данные были приведены. Например, запрос предложений, конкурс с ограниченным участием двухэтапный конкурс, они сравнительно с другими видами закупок проводятся значительно реже. И по большинству своему дублируют иные процедуры, которые на сегодняшний день предусмотрены. Есть определенные новации, причем новации такие, которые коренным образом перекраивают участие в закупке. Новации при проведении электронного аукциона. Какие изменения предусмотрены во втором оптимизационном проекте? Какие изменения предлагаются? Принципиально новый подход будет предусмотрен к проведению аукциона. Участники закупки, направившие заявку, поддаются новые предложения на электронной площадке. В чем здесь заключается нововведение? Нововведение заключается в том, что не будет первого этапа, не будет рассмотрения первых частей заявок. Все участники закупки, которые направили заявки на участие, планируется то, что они будут допущены к участию в торгах, а уже после проведения торгов заявки участников подлежат рассмотрению и признанию соответствия или несоответствия требованиям. Оператор электронной площадки не позднее одного часа формирует и публикует протокол подачи ценовых предложений присваивает им порядковые номера и направляет заявки заказчику. Комиссия не позднее двух рабочих дней рассматривает заявки и формирует и публикует протокол подведения итогов. И на этом этапе, соответственно, заявки могут быть отстранены от участия, в том числе по предложению в отношении а, товара, в том числе в отношении самого участника закупки. То есть выявляется соответствие требованиям участника закупки и соответствие требованиям технического задания. Вот такое вот предложение на сегодняшний день в оптимизационном проекте предусмотрено. Так. Когда как видеть, вот интересный вопрос, в чате смотрю, видеть конкурентов и корректировать цену. Вы подаете ценовое предложение в режиме торгов. И, собственно, здесь вы ориентируетесь на других участников закупки по ценовому предложению ваших оппонентов. То есть, по сути, здесь в части торгов, да, есть изменения, но основной ключевой механизм, он для нас остается неизменным. Как видеть торгов здесь, как видеть участников, здесь, собственно, вопрос к тому, а видели ли мы их раньше. Подавая заявку, мы подаем на сегодняшний день первую, вторую часть заявки. До рассмотрения, до участия в торгах рассматривается первая часть заявки. Ну и, соответственно, конкурентов мы по электронному аукциону мы не видим. Мы видим ценовые предложения. Здесь я с вами согласна. Второй комментарий, по сути, здесь и в зале были такие предположения, я с этим абсолютно согласна, что возможно снова возвращение к схеме таран, когда участники закупки сбивают цену, на сговоре, например, три поставщика, участники сбивают цену, два первых участника, первый и второй – и э, в итоге они, их заявки требованиям не соответствуют, а победу одерживает третий участник. Естественно, от этого мы и, и на сегодняшний день не застрахованы, но и с внедрением новой редакции в части проведения электронного аукциона такие ситуации будут возникать, я думаю, чаще. Но обращаю ваше внимание, что это второй оптимизационный проект поправок. Все-таки, возможно, он будет в дальнейшем уже корректирован и э, какие-то новые условия будут предусмотрены. Пока на сегодняшний день мы имеем вот такой вот механизм. Так, то, что предполагается. А, да, то, что предполагается у нас в ближайшем будущем. Второй оптимизационный пакет. У нас пока есть сам пакет поправок. По поводу вступления в силу, сейчас мы с вами пока об этом не говорим, потому что об этом говорить рано, но однозначно вот эти изменения, они будут они будут либо в конце, ну нет, в конце, наверное, этого года уже нет, не будет, но в следующем году однозначно нововведения будут уже приняты. И в части проведения электронного аукциона Сроки проведения процедуры вы сейчас видите на экране, здесь я подробно на них не останавливаюсь. Будет э, предусмотрено только извещение, извещение э, документация о закупке. По сути, это та же самая документация, которая будет в себя включать дополнительно проект контракта, на который мы ориентируемся и э, в том числе э, учитываем условия в части сроков поставки. Запрос на разъяснение положения извещения предусмотрен только для конкурса и аукциона. Участник закупки может направить три запроса. Сохраняется при этом норма из действующего законодательства. Не позднее двух дней со дня следующего за днем поступления заказчику запроса о даче разъяснений положения извещения об осуществлении закупки. Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснение положения документации предмета запроса но без указания участника от которого поступил запрос в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса здесь чисто такой технический момент разъяснения не должны будут искажать изменять суть извещения о закупке сейчас речь идет про документацию при внесении изменений в извещение не допускается изменение наименования объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок. Не допускается изменение предмета самого, самой закупки. Таким образом, здесь в этой части, по сути, для нас с вами ничего не меняется. Меняется по большей части именно в порядке проведения электронного аукциона. Что касается изменений, вообще планировалось, что изменения вступят в силу в прошлом году, но ввиду того, что случился коронавирус и другие изменения были более насущными, естественно, часть изменений, причем те изменения, которые уже были запланированы к вступлению в силу именно с 1 апреля прошлого года, они были перенесены на текущий год. В отношении этого пакета поправок здесь не исключено то, что будут определенные а, изменения и доработки самого проекта поправок, но, а, скорее всего, уже речь идет именно про следующий год, а, в следующем году эти поправки в том или ином виде, а, возможно, они будут немного скорректированы, они вступят в силу. А, пакет заявки на участие в закупке будет унифицирован, будет скорректирован, ключевые изменения а, будут исключены требуемые в настоящее время паспортные данные поставщика, участника закупки. И вот здесь в связи с этим ожидаем то, что и форма регистрации на сайте единой информационной системы в части указания паспортных данных, она тоже будет соответственно откорректирована уже с учетом действующего законодательства. Поле это скроют. ИНН-участников, имеющих 25% акций, доли и а, более, членов коллегиального исполнительного органа и а, ИНН-руководителя организации, единоличный исполнительный орган, либо иностранный аналог ИНН. А, декларация участника а, закупки а, по отдельным пунктам, но ну, здесь, собственно, Ничего для нас с вами не меняется. По-прежнему требуется прикладывать сведения, часть сведений в виде декларации. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки или его копия, если требование наличия такого решения установлено законодательством Российской Федерации. Далее. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям по 31 статье. Декларация о соответствии единым требованиям. Предлагаемые изменения. Второй оптимизационный пакет. Часть первая. При проведении конкурентных способов определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей, заказчик устанавливает следующие требования к участникам закупки. Требования есть сейчас, но в в новом виде, не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. И вот Обратите внимание, что сейчас в текущей редакции указано на дату подачи заявки на участие в закупке. В соответствии с изменениями планируется, что вот это вот дополнительное условие на дату подачи заявки на участие в закупке, оно применяться не будет то есть в целом не приостановлении деятельности участника закупки в соответствии с КОАП. Далее. Статья 31. В законопроекте «Конкурентные способы определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей по начальной максимальной цене лота. В каких случаях предоставляется новое требование? В случае установления универсальной стоимостной предквалификации поставщиков». Заказчик, за исключением закупок отдельных видов товаров, работы, услуг, устанавливает дополнительное требование о наличии у участника закупки опыта исполнения с учетом правоприемства в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке, заключенного в соответствии с 44-м федеральным законом, контракта либо договора заключенного в соответствии с 223-м федеральным законом, соответствующего опыта, и предъявляется требования по опыту. И вот здесь вот будьте внимательны, конечно, я очень надеюсь, что это правило, оно будет хотя бы несколько видоизменено, когда уже, собственно, будет подготовлено к вступлению в силу, но, тем не менее, на сегодняшний день вот предусмотрено такое достаточно строгое условие, и, конечно же, задавали вопрос, а как быть тем участникам, у которых нет опыта, как участвовать в таких закупках, ответ был однозначный: да, участвуйте в небольших закупках, нарабатывайте опыт, участвуйте в тех процедурах, по которым не требуется стоимостная предквалификация. Правительство вправе установить дополнительные требования к участникам закупок аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, а также консультационных услуг. А, при этом. Отметили, что универсальная стоимостная предквалификация не отменяет и не заменяет специальную квалификацию. Это дополнительное требование к участникам закупки по 99-му постановлению. Соответственно, здесь речь идет о том, что может потребоваться соответствие как по стоимостной предквалификации, так и по подтверждению соответствия дополнительным требованиям в части 99 постановления. Вот такие вот дополнительные новые препоны для участников закупок. В составе заявки предоставляется документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени участника закупки за исключением подписания заявки физическим лицом. Но ну, здесь, собственно, раньше мы с этим уже имели дело, когда мы регистрировались на электронной площадке соответственно, подтверждали полномочия, здесь в этом случае никаких сложностей не должно возникнуть. Основание для возврата заявки оператором электронной площадки. Подача заявки участникам закупки, не являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организации, в случае установления в соответствии с частью 3, 30 статьи 44 закона, Возвещение об осуществлении закупки информации об ограничении участия в определении поставщика-подрядчика-исполнителя. Здесь, собственно, то нововведение, которое, наверное, уже давно напрашивается в части предварительной автоматической проверки на наличие поставщика в реестре, в том числе в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, здесь Таким образом получается, что оператор электронной площадки будет автоматически проверять, есть ли сведения об участнике в реестре субъектов малого предпринимательства, если информация не найдена оператором, заявка будет отклонена. И вопрос опять же о... Тех участников, которые являются фактически субъектами малого предпринимательства, малого и среднего предпринимательства, но пока еще сведения о таких поставщиках в реестр не включены. То есть здесь вот однозначно нужна определенная доработка, которая позволит таким участникам принимать участие в процедурах для СМП и СОНКО. Подача заявки участникам закупки, являющимся иностранным лицом, в случае установления в соответствии со статьей 14, статья о применении норм национального режима, возвещение об осуществлении закупки информации о запрете допуска работы услуг, соответственно, выполняемых, оказываемых иностранными лицами. И вот такой интересный вопрос задавали о том, что заказчик проводит закупку на осуществление работ, при этом у него установлен запрет по 616 шестнадцатому постановлению. Вопрос от участника, я не поставляю товар, что какой документ мне требуется приложить в состав своей заявки. Но ответ был такой, что нужно продекларировать собственно, в свободной форме, соответствующую информацию о стране, то есть все равно вопрос о том, что нужно указать страну происхождения, но ну, в данном случае некорректно говорить, что это товар, соответственно, лица оказываемые, выполняемые работы, услуги, все равно нужно продекларировать в отдельном поле на электронной площадке в составе либо самой заявки на участие. Наличие в РНП – информации об участнике закупки, в том числе информации об участниках, имеющих 25% акций долей и более, о членах коллегиального исполнительного органа, о руководителе организации при условии установления требования по части 11 статьи 31. Выявление участника закупки к организациям предусмотренных Предусмотрен пунктом 4 статьи 2 федеральным законом номер 127 ФЗ о мерах воздействия противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств. Запрет или ограничение на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд отдельных видов юридических лиц, то есть 44-223 федеральный закон, организациями, находящимися под юрисдикцией недружественных иностранных государств, прямо или косвенно, которые подконтрольны недружественным иностранным государствам, либо аффилированными с ними. Перечень видов таких работ будет определен правительством Российской Федерации. Далее. Электронное актирование. На сегодняшний день уже нормы по электронному актированию планомерно внедряются, причем начиная с прошлого года заказчики получили возможность осуществлять приемку соответственно, и отражать точнее, приемку в электронном виде. Доработан функционал единой информационной системы в этой части, но в соответствии с новыми нормами, которые вступают в силу, еще планомерно этот вопрос прорабатывается и из по-прежнему и для участника закупки, и для заказчика дорабатывается. Для введения электронной приемки в ЕИС поставщикам доступны следующие виды документов. Это универсальный передаточный документ, только передаточный документ акт в ЕИС, универсальный корректировочный документ в случае, если потребуется, или документ об изменении стоимости контракта. При заполнении документов часть информации подтягивается автоматически. Если вы еще пока не пользовались соответствующим функционалом, будьте готовы к тому, что сейчас уже будет это действие обязательно и со стороны заказчика, и со стороны участника закупки. При заполнении документов необходимо будет указать э, сведения, при этом часть информации будет уже предзаполнена. Это объект закупки, код товара, работа услуги, цена единицы измерения, сама, собственно, единица измерения с НДС либо без учета НДС. С 1 апреля необходимо в обязательном порядке отслеживать передаточные документы в единой информационной системе. Если вы уже успели поработать с такими документами, поставьте, пожалуйста, плюс в ЕИС, если успели поработать в единой информационной системе. Если пока еще нет, прошу поставить минус в нашем чате. Так, сейчас посмотрю слайд, по которому у нас комментарии в чате. Вот он, слайд. Еще раз по этому пункту. В части унификации заявки на участие в закупке. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, либо его копия, если требование на наличие такого решения установлено законодательством Российской Федерации учредительными документами юридического лица и для участника закупки исполнения контракта либо внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения контракта, но не обеспечения гарантийных обязательств, является крупной сделкой. Речь идет про то, что соответствующее решение требуется в случае, если указанные виды обеспечения являются крупной сделкой. Это те документы, которые необходимы для участия в закупке, для а, дальнейшего подписания контракта. То есть на этапе, когда закупка находится в стадии рассмотрения вторых частей заявок, участник проверяется а, по предоставленным сведениям. В части решения об обеспечении исполнения контракта, обеспечения заявки и проверяется, сумма сделки является крупной или нет. В части обеспечения гарантийных обязательств гарантийные обязательства предоставляются до этапа подписания закрывающих документов по контракту. В этом случае уже требования не распространяется. На обеспечение гарантийных обязательств. Хотя, по мнению, ну, точнее, даже здесь, наверное, будет некорректно сказать, по мнению законодателя, по требованиям действующих норм законодательства, обеспечение гарантийных обязательств это часть обеспечения исполнения контракта. То есть общее понятие это обеспечение исполнения контракта, и поэтому фактически требования на обеспечение гарантийных обязательств все равно распространяется. Так, пока минусы. И вот кто-то поставил даже несколько минусов. Наверное, не, не особо и хочется работать с такими документами в электронном формате. Ну, здесь от себя отмечу, что, конечно, и технически есть определенные проблемы. И пока еще этот вопрос до конца не отработан в той мере, в которой хотелось бы. И возникает... Большее количество вопросов, чем ответов, к сожалению. Так, посмотрю еще, какие ответы. Спасибо большое вам за то, что приняли участие в нашем сегодняшнем вебинаре. Такие вот вопросы были рассмотрены в части именно участия в закупках на госзаказе. Вообще основная тема это была тема. Закупок с применением норм национального режима, это, собственно, был такой некий лейтмотив всей выставки. И по большей части, конечно, с позиции заказчика велось обсуждение, но тем не менее, те, собственно, вопросы, которые были рассмотрены для участника закупок, здесь, к сожалению, каких-то принципиальных новых моментов не было озвучено. То, что озвучено в части участия в закупках с применением норм национального режима, мы с вами. Так или иначе, ранее уже на вебинарах по участию в закупках с применением национального режима разбирали. Поэтому, если вы не участвовали, я рекомендую вам отдельно записи обязательно посмотреть. Большое спасибо за внимание. Так. Uh, заказчики даже в контракте, вот еще очень интересный комментарий, не прописывают электронное актирование. Спрашиваешь, они не знают, если мы, поставщики, не будем проводить документы через актирование, для нас будет какой-то штраф или что-то подобное. Вот здесь uh, первая инициатива должна исходить от заказчика. Заказчик со своей стороны обязательно прописывает, в каком виде будут приниматься документы. Он указывает uh, в виде электронных документов будут uh, Будет применяться соответственно, электронное актирование. И э, только в случае, когда заказчик устанавливает эти требования, он отмечает соответствующие поля при публикации закупки, э, именно в этом случае у вас появляются, активируются дополнительные поля для э, предоставления документов в виде э, электронных документов. В противном случае для вас все остается по-прежнему. Пока вот на сегодняшний день это является актуальным. Здесь нет такого автоматического механизма включения. То есть задача заказчика изначально указать, что документы принимаются исключительно в электронном формате, и только в этом случае у вас появляется поле для приложения этих документов. Поэтому здесь первый вопрос, вопрос к заказчику. А на сегодняшний день уже есть нормы, которые действуют, поэтому Здесь, прежде всего, будет контролирующий орган задавать вопросы заказчику. Участник в этом случае не виноват. Запись вебинара будет. Запись вебинара будет доведена до всех, кто зарегистрировался, и вы получите также презентацию, которую я сегодня использовала. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.